Привет, приятель. Иди сюда. Как тебя зовут? Брайан. Брайан. Бен, Бен говорит, ты владеешь кунг Да. Значит, можешь уложить меня? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. да. да. да. Покажи нам, что умеешь. Возьми мою руку. А <рик> <Ты рик> что <чё> такой радостный? <рик> Меня с работы уволили. <рик> а что радуешься-то? <рик> Меня уволили, а остальных посадили. Ди! О!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 Девушка, здравствуйте! Можно с вами познакомиться? Да, можно! Тима! Артур? Аим! Может вас подвести? Холодно? А, ну да, в принципе, можно! Ну все тогда я поеду, брат? Ты довезешь сам, да? Все, все, конечно! Да, я надо познакомиться! Сколько Артуру лет? Артуру? Угу. Ой, ему за 30 уже. Старый. А чем он занимается? Ой, он людей кидает на бабки. Да, он вообще гнида. Гнилев, гнелю, дармоед, лодарь. А девушка у него есть? Женат был два раза, прикинь. Детей нарожал и всех бросил. Вот. Как так можно, да, вообще? Я же говорю, гнида, гнида. А я свободен. Угу. А если тебе не трудно, ты можешь, пожалуйста, мне его номер дать? Серьезно? Зачем его номер? я же говорю... Он... Ну, мне нравятся такие парни. А, да? Да. А так-то я... Что ж, гнида? Это не бомба. Откуда вы знаете, что это не бомба? Взорвалась? Нет. Значит, не бомба. Ну, не пил, не пил я. Хотя... повод есть. День взять и бастилии, пустую прошел.